Прекрасные, нежные, любящие и любимые женщины. В этот прекрасный и нежный весенний ваш праздник, хочу поздравить вас. Вы тот самый красивый цветок мироздания, радующий мир! Вы дарите самые лучшие дни нашей жизни. Своими солнечными улыбками Украшаете этот мир Радостью, Любовью и заботой Вы Тот самый надежный тыл Без которого нам, мужчинам Не выстоять в этой жизни Милые женщины От всего сердца Желаю вам здоровья Душевного покоя Оставайтесь всегда собою. Рядом с вами, мы, мужчины, робеем, но сердечно любим вас, ценим и уважаем. Вы дивные и нежные создания Вселенной. Весеннего настроения вам, успехов во всех ваших делах и начинаниях, пусть в вашей жизни и душе будет вечная весна. Ярко светит солнце, Поют соловьи, И цветет любовь. С праздником вас, дорогие мои! Ваш С.Л.